Все поклонники Марио, трепещите и готовьтесь копить на поездку в Японию. Именно здесь недавно открыли первый в мире парк развлечений по мотивам вселенных из Нинтендо. Аттракцион Mario Карт так детально воссоздает декорации любимой игры, что ты буквально прочувствуешь, каково это — оказаться внутри нее.